Ну что ж, настало время выбрать нашу команду, и нашей командой будет Макларм. Поскольку я выбрал то, что я буду участвовать под их опекой в Формуле 2, соответственно, у меня есть небольшие бонусы от них. Во-первых, это сразу бонусы за гонку, одновременной разработки и эффективность бестопов. К сожалению, нет бонуса к скорости модификации, и соответственно, у нас самые банальные детали будут делать двигатели, что немного плохо. Также задачи они ставят слишком сложные, поскольку вот девятое место в квалификации это будет не особо легко. Почему? Ну, перейдем к болиду уже чуть позже. Собственно, мы уже пожимаем с Эмми друг другу руки и все. Переходим в моторхом Макларна. И, собственно, встречаемся тут с Зак Брауном и нашим гоночным инженером. Собственно, как обычно, как и в 18-й формуле, нам показывают, рассказывают, что тут, где наше место и тому подобное, что мы тут будем в общем делать. Ну и что ж, в принципе, что я ожидал от болидов в новой формуле то что они будут по характеристикам такие же, как и в реальности. Но, меня поразило то, что я просто увидел в модификациях, и у меня просто созрел интересный даже такой, а разработчики на это забили или просто забыли? Ну и да, Эмо нам тут опять же рассказывает про то, что из себя представляет команда Макларн и их цели. Ну окей, собственно, немного переделали интерфейс, сделали его более таким красным под цвет формулы 1, ну, небольшие изменения, собственно, опять же, задачи наши, ну и там бонусы. Переходим к болиду, точнее, проходим все обучение, которое нам показывают. Соперник наш пока что Ланда Норрис, наш тиммейт. Ну и, собственно, вот. Это то, о чем я говорил, а именно уровень болида. И, соответственно, он не поменялся с 18-го года. Вообще никак. То есть это один в один болиды по характеристикам, как с 18-го года, но с аэродинамикой с 19-го года. Окей, okay, я могу понять то, что может разработчики не успели, забыли или что еще, но ну, почему, никак не пытались даже поменять. Соответственно, за это у нас Вильямсы едут кое-как, то есть не кота, как в реальности и не на последних местах, а ну кое-как там за 16 места борются. Макларен у нас ни хрена не едет, хотя он должен ехать по сути. И, конечно, немного обидно все-таки увидеть подобный результат, то что небольшую деталь эту и не поправили по итогу к релизу. Ну, точнее, может быть, ее поправят после того, когда игра официально велезнется 28 числа, поскольку это у меня версия на три дня раньше. Но все равно ждать ради этого три дня, ну, кому? Даже пидстопы во Франции тоже не сделали, как хотя пидстопы эти не переделали за день до этапа Формулы-1. И тут напрашивается вопрос, а чем все-таки в Кодмастер занимались? Ну, честно, от 2018 года что здесь изменилось? Интерфейс, небольшой сюжет, появился в карьере ну поменялся болит все таки да под регламент 19 -го года и все это я не вижу прям таких больших изменений в игре чтобы вот не вот такие незначительные вроде бы детали не были даже изменены ну вот по поводу гонки вы ее собственно сейчас видите почему не сначала гонка потому что я побоялся то, что у меня раскребируется полностью руль, поскольку когда я уже ехал, видел то, что он уже немного уходил влево по отношению к центру, и я решил просто выйти из игры, забыв выключить запись. По итогу вся запись крашнулась, ее невозможно восстановить, и пришлось все-таки ехать из середины гонку. Собственно, я думал, когда продолжу ехать, то что гонка будет полностью безнадежная и неинтересная, поскольку до этого я ехал пол дистанции в гордом почти одиночестве, ну и под конец все-таки окей, да, там через три круга выехали гонщики, которые были на двух пидстопах, хотя вроде бы нынче уже все идут в формуле в основном на одном пидстопе, и второй пидстоп делают лидеры, когда идут на быстрый круг, чтобы заработать лишнее очко, и тут боты все равно идут на два пидстопа. Ну окей, это дело ботов все-таки. Ну и да, перед нами еще борьба Хэмилтона и Леклера, но у Хэмилтона был поврежден передний антикрыло справа, из-за чего он, собственно, проиграл в поворотах. Ну и Гасли я все-таки пропустил, ну, с Родблоном нам еще сложно сражаться. После Гасли на меня начал давить Риккярда, и также без каких-либо проблем напрямую за счет Слипстрима и ДРС он меня уже обошел. По итогу я уже упал до 9 места, и особо падать дальше я не хотел. Конечно, я попытался контрактовать Риккярда, но решил то, что будет слишком я слишком далеко нахожусь для атаки, и это будет даже больше в ущерб мне. Перес попытался меня обойти в конце первого сектора. Но не повезло. Я, к сожалению, ему закрыл слишком сильно калитку, из-за чего его даже удалось развернуть. Из-за чего человек отстал, но на меня начал уже давить Магнусом. И с Магнусом у нас была конкретная такая заруба аж до конца гонки. И, в принципе, атаки были поэтому все однообразные. То есть это была атака на старт-финишной прямой. Да, были моменты, когда у него и проходила эта атака, поскольку он начинал меня догонять в начале прямой, а не то что вот под конец, когда я уже выдавливал его как можно ближе к апексу поворота, из-за чего ему пришлось более интенсивно оттормаживаться, и я смог вернуть себе свою позицию. Но через какое-то время уже и Переск нам подключился, хотя вот казалось бы, вроде был где-то в 5-6 секундах, но настолько сильно я замедляю просто Магнусона. Вот, собственно, та самая атака, которая удалась у Магнусона, поскольку он был после выхода из последнего поворота очень близко ко мне, и я никак не смог к сожалению защитить свою позицию. Уже и Перес пытался, но ему чуть-чуть не хватило по времени. Но самое удивительное в том, что я не отстал от Магдусона и по итогу я смог еще побороться за эту девятую позицию. Но борьба была не особо долгой, поскольку Магдусон просто ошибся на торможении в первом повороте, и я смог перекрестить траекторию и спокойно забрать свою позицию. Из-за чего, кстати, он отстал вместе с Пересом, потому что они начали там между собой разбираться. Но в предпоследнем кругу меня снова отдогнал, и опять же они снова начали разбираться между собой. Конечно, я подумал, что окей, мне хватит времени отъехать от них, но мой темп, мои шины уже были на исходе, и я надеялся то, что Перес сможет кое-как удержать Магнусона, я успею оторваться и спокойно финишировать без каких-либо проблем, но, к сожалению, этого не произошло, Перес этот тот момент уже сам догнал там Хюлькенберг поскольку у Переса, там возникли проблемы с ДВС, ну, как обычно, первый этап сезона, так что почему бы не возникнуть этим проблемам. Итак, у меня догнал в середине круга, и, в принципе, у него были места для атак, и самое главное место для атаки это было вот как раз обратная прямая с ДРС, поэтому самое главное надо было не допустить так, чтобы Магнусс у меня прошел все-таки в прямой. И по итогу, да, он меня не прошел, но все-таки расслабляться рано еще, впереди у нас еще пару поворотов, и плюс еще старт-финишная прямая. Поскольку старт и финиш у нас находятся посередине прямой, поэтому у Магнуса еще есть небольшое время и ДРС также с слепстримом, чтобы меня обойти. Но к последним метрам дистанции у меня был ЕРС еще немного и немного еще топлива. С ЕРС вообще на этом этапе была полная проблема, поскольку даже на стандартном уровне ЕРС очень сильно расходовался, и я больше часть гонки ехал с 20-30% зарядом. и Поэтому можно сделать вывод небольшой, то, что ЕРС будет очень сильно расходоваться уже в этой части, и его надо будет уже конкретно экономить даже. Если раньше ты не особо об этом парился, то теперь надо конкретно будет об этом думать. Поскольку до того, как мы возьмем все модификации на ERS, он будет сильно даже расходоваться. Ну и вообще, в принципе, надо будет сейчас привыкать к новой формуле. Надо по-новой делать сетапы для машин, поскольку прошлые сетапы не особо хорошо работают из-за уменьшенной прижимной силы за счет изменения переднего антикрыла. И из-за этого я буду снова качать сейчас аэродинамику, стараться и также качать двигатель. Да, аэродинамика это единственное, что у нас более-менее хорошее у Болида, но в поворотах можно сейчас будет добыть немало скорости за счет этих модификаций. И, собственно, за счет этого можно будет начать уже хоть как как-то -как -как побеждать. Да, у нас не самый лучший двигатель, как был в Вильимесе, когда я качал именно у них аэродинамику, у нас был все-таки Мерседесс, и уже хоть что-то было хорошее в Болиде. Сейчас у нас все пло плохое, это и движок редного, это и фиговое шасси и все что хорошее у нас это аэродинамика и то среднее по итогу первым местом занимается Цвет, второй Вальтер Боттс и третий Шарли Клер это пожалуй единственный плюс в плане того, что не поменяли никак силы у команд то что Феррари еще может бороться за первое места. ну конечно да, но и так так может бороться но все таки как мы смотрим в реальности сейчас в 19 нас формуле по большей степени Mercedes. Да, Феррари очень хорошо, но бахрень подвела у них. Сделал расстановка, то штраф получит Феттель, то еще что-то. После гонки у нас идет интервью с Клэр, как обычно, и вопросы, честно, остаются те же почти. Да, тут у нас спросил по поводу Дэвона Батлера, но не более. В принципе, вопросы будут, как я понимаю, одни и те же и не более. Поэтому это будет первое последнее интервью с Клэр, который вы видите в видео, поскольку я просто даже не вижу смысла их просто оставлять, поскольку, ну, нафиг надо то, что и так было уже в прошлой части. Тут я немного, конечно, потупил над первым вопросом, да, минут подумал, что же лучше ответить. Ну и, собственно, там, вопрос по поводу улучшения позиции, то, что я с 15 аж приехал на 9-ю все-таки за счет своей стратегии в один пистоп, хотя изначально стратегия тоже была в один пистоп, но она выглядела софт, medium. да. Резина у нас теперь, кто не знал, поменялась. Теперь у нас есть только три комплекта. Это просто soft, medium, hard. Если раньше резина разделялась на несколько видов, это гипер гиперсофт, супер суперсофт, soft, medium, hard, то сейчас просто разделение идет на три soft, medium и hard. Но по сути это вся та же самая резина, что и была раньше. Ну, может быть, там, немного другой состав, если его меняли. Окей, зарабатываем очки, качаем репутацию ко всем командам. Ну и переходим к улучшениям. Собственно, также у нас еще в сообщении появились небольшие вырезки из интервью нашего бывшего напарника по Формуле 2, ну и также нашего бывшего главного соперника, который у нас до сих пор будет как моим личным соперником. Я думаю, да будет возможность, я обязательно его выберу. Ну и там да, можно почитать немного, кому интересно, поставите на паузу и прочитайте. Я так, конечно, вскользко них почитал, там в основном были вопросы про то, что они думают обо мне. Ну и мой напарник, как обычно, сказал, ох, он целеустремлен и тому подобное. Ну, ну а главное, наш оппонент ничего особо вот такого не говорил. Ладно, по поводу модификации, сразу же я решаю только модификации, а также еще снижение стоимости отдел качества, поскольку не хочется за лишнюю неделю, когда ты также минимум две недели, то, чтобы приехала детальная модификация. Ну да, и контракт мы, конечно, немного изменим после Баку, но до этого момента нам надо еще доехать. Собственно, еще на остатки я беру модификацию ДВС, ну, начнем, так сказать, качать ее. И на этом я все, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу БК, и до скорых встреч, ребят. Пока-пока и удачи.